Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюк. Дорогие друзья, мой канал позволит вам достаточно уверенно ориентироваться в любой англоязычной среде. Зная английский, вы достаточно комфортно будете спрашивать, задавать вопросы отрицать, если что-то нужно или утверждать. Мой канал содержит детские рассказы на английском, краткие фразы на английском и более 100 уроков для изучения английского языка. Повторение фраз их сравнение на каждом уроке позволит вам ощутить разницу, уловить ее,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 you know.